Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет и в этом ролике я хотел бы рассказать вам о новом девайсе от компании Vaparese под названием Gen Nano. Откроем коробку и посмотрим, что находится внутри. В комплектацию входит батарейный блок Gen Nano Mod, Atomizer GTX Tank 22, один сменный испаритель, сменное стекло на 2 мл, комплект запасных а-рингов, кабель microUSB, инструкция и гарантия. Стоит отметить, что инструкция здесь просто огроменная, но, к сожалению, русского языка в ней нет. И сразу же стоит сказать, что этот мод из серии купил, заправил жидкостью и пошел. Класс! Кстати, нажимайте на лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. И подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылочки будут под видео в описании. Внешний вид у мода просто сногсшибательный Он отлично лежит в руке А благодаря своим небольшим габаритам Поместится даже в женской ладони Также производитель позаботился о всех пользователях И выпустил большое количество цветов Помимо шикарного фиолетового Есть спокойные цвета черный и белый, и есть яркие пестрые цвета, зеленый, синий и так далее, которые идут приятным градиентом от черного до основного цвета. Корпус пластиковый с нанесением очень приятного многослойного софт покрытия, что делает удержание мода еще более удобным. На лицевой панели уютно расположилась большая бронзовая кнопка Fire, небольшой информативный дисплей и три кнопки в цвет корпуса. Две из них это кнопки регулировки, а третья это кнопка меню. Кстати, чтобы войти в меню, вам необходимо либо зажать эту кнопку, либо трижды на нее нажать. Справа от панели управления находится порт USB. На боковых панелях мода нанесен логотип и название компании. В верхней части находится коннектор, он слегка выпирает. Это отличное решение, так как атомайзеры не будут царапать шикарную прорезинную поверхность этого девайса. Внутри этого мода разместился аккумулятор на 2000 мАч. Заряжается силой тока в 2 Ампера. Рядом с аккумулятором разместился супернадежный Axon чип Он обладает не только огромным количеством различных защит, но и также очень большим функционалом, о котором я вам сейчас и расскажу. Первый режим – пульс. Он будет подавать каждые сотые секунды повышенное напряжение на вашу намотку. Это прикольно, но может привести к очень быстрому сгоранию хлопка. Второй режим — это режим «Эко», режим экономии энергии. Он включается либо автоматически на 40% заряда, либо его можно включить самому в настройках. Также его можно отключить самому в настройках. Очень полезная функция, рекомендую сразу же включать. STC — это термоконтроль, который сам автоматически понимает, какой материал намотан у вас внутри атомайзера. Ну и классический режим вариват. Кстати, максимальная мощность этого устройства — 80 ватт. Но у этого мода есть еще огромное количество различных функций — Полный список их будет в закрепленном комментарии под этим видео. Комплектный бак ничем особенным выделиться не может. Это самый обычный атомайзер на испарителях диаметром 23 мм. Обладает регулировкой обдува, довольно удобной заправкой и быстрой заменой испарителя. Вкус у бака отличный, но хотелось бы чего-то помощнее. В заключении этого ролика я хотел бы сказать, что вот этот вот мод подойдет отлично, как тем, кто только начинает знакомиться с вейпингом, поскольку, как я говорил ранее, вы его покупаете, заправляете жидкостью и парите. Также этот девайс подойдет уже более заядлым вейперам, поскольку вы купили этот девайс, открутили бачок, накрутили на него свой атомайзер, к примеру, какую-нибудь сирену, и используйте как очень маленький, удобный стелс-девайс с огромным функционалом. С вами был Глеб, сигарет нет, спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале!